Здравствуйте. Так, смотрим, Подождать, сколько да. народу ждем. Надеюсь. Так, о, народ. Появляется. Вышел человек, Слава, там в да. своем доме Вынес пианино на террасу а. И для всех играет Классно У меня аж мурашки А все ему хлопают Круто Молодец Мы приглашаем больше подписчиков в ваш эфир Приходите так, один человек пока показывает. Один человек. Так, ну будет три, тогда начнем. Я думаю, самый оптимальный вариант начинать с троих. Добрый вечер. Добрый вечер. Так. Так, так, так. Один только человек, представляешь, что-то сегодня. Вот двое, ура, вот два человека уже. Я Надо людей там пригласить. Наверное. Нет, ну вчера я говорил в эфире. Вчера говорил, вот вроде трое. трое, Ну отлично, можно начинать. Говорят, в России в список товаров первой необходимости Вошли похоронные принадлежности, то есть это достаточно симптоматично, похоронные принадлежности. Сразу Фавю Раневскую вспоминаю, когда она переезжала с квартиры на квартиру и как-то рассказывает, что-то потерял, мечется, и ей говорят, что вы ищете, она говорит, свои похоронные принадлежности, все Начали искать, но не понимали, что ищут А потом, говорит, вот нашла Достает, а там всякие ордена, медали да, Похоронная принадлежность Так что Так Ты хочешь написать на канале, да, что в эфире Это хорошо Так, так, так очень даже хорошо. Так, ну давайте кто-нибудь тогда подключайтесь в эфир. Не ради да пообщаемся. А что, нет, ну пообщаться-то интересно. Интересно пообщаться лицом к лицу. Лица не увидать. Да, нормально. Так, как карантинится Ну вот сейчас опять люди аплодировали. На улице вроде нормально, как видите, там, где мы, ну, наименьшее количество. То есть справились с вирусом, может быть, не полностью, но в результате вот таких мер карантинных, да. Продлили на еще две недели. Да, еще на считаю. две недели продлили, но здесь за это платят огромные деньги. То есть правительство Франции выделило 300 миллиардов, это больше, чем весь бюджет России за год на только мероприятия связанные с поддержанием экономики плюс еще огромное количество денег на собственно сам карантин на медицинские меры и так далее а Вова обратите внимание он требует соблюдения карантина а карантин не ввел Почему? потому что за карантин придется платить а он любит чтобы платили ему а сам он ни на что тратиться не собирается уж тем более на каких-то там суще глупых холопов зачем ему это нужно у нас платежки идут, работа стоит. Не, ну, понятно. Конечно, то есть они еще меньше денег станут с вас брать. Нет, они будут брать еще больше. Там же сказали, что это популизм и освободить людей от оплаты коммуна... коммунальных услуг, это, оказывается, популизм. То есть популисты тут вот, во Франции, в Америке популисты, везде популисты, один в оба взвешенный политик. Представляете, какая мерзость? Когда называют пальцем популистом, теперь я, в общем-то, согласен очень хорошо, да, то есть вот такого европейского, американского плана. Так, Вячеслав, случись гражданская война, и человек чего находит убитого, что брать у него можно, а что нельзя, где кончается здравый смысл, где начинается мародерство, где эта грань, да, для, для комбатанта, для партизана. Да вы знаете, в войнах, как говорят, все спишет, поэтому я не думаю, что покойничкам что-то нужно, да, если вам удалось победить, дай бог, да то берите, что хотите, в том числе, <смех> <смех> если вам не противно, конечно, да, в том числе и с вас возьмут все, что хотят, если победят, на то она и война, поэтому, как говорят по поводу мародерства, да, то мародерством, я считаю, не там... Фу -фу -фу -фу взять сапоги с убитого солдата, да, это не мародерство это необходимость, очень может быть противная описанное, кстати, во многих произведениях да, особенно у Хомингуэя помните, вот, так что я думаю мародерство это грабить мирное население, да а опять же, если какое мирное население если семья Грефа, да, то, наверное, это не мародерство, а экспроприация, опять же, да. Если это семья там какого-нибудь Ву Путина, да, ну, наверное, это экспроприация тоже. Поэтому я вот как бы могу сказать, что оценка-то будет даваться потом. Что бы вы ни делали, вас все равно осудят. Всегда судим, потому что ну, пройдут годы, скажут, вот они какие там звери, как кто-то вот сегодня нарисовал этой, не знаю, как ее, песковый там. Mm. Ну Вроде она и не говорила этого. Ну, смотря где, в Инстаграм у нее нету. Да. А где еще она там могла что сказать? Что вроде она там из-за того, что папе ее смерти пожелали, да, ну, от коронавируса, естественно, что он там обнимался с Лещенко, но ну, и там все радовались, и вот она говорит, что вся страна радуется, и вспомнила фильм «Раба любви», помните, там Елена Соловей в конце фильма едет на трамвае и, и говорит, господа, вы звери, господа, и так далее. И вы понимаете, в чем проблема? Проблема в том, что пока будет одна часть человечества будет господами, Вторая часть человечества непременно будет зверьми. По-другому не может быть. Как только не будет господ, да, реально не будет господ. Не на словах, да, коммунисты-большевики тоже были товарищи, да, но оказались самыми страстными господами. Поэтому, когда вот реально не будет господ, да, когда будет солидарность, братцу, ну, тогда, наверное, зверей среди людей будет меньше или, может быть, вообще не будет. Так... В Интересно, России сколько раз, границы. да, сколько раз будут продлевать каникулы? Ну, каникулы это карантин на самом деле, поэтому будут сколько хотите продлевать, поскольку это же за счет вас, сегодня, а не за счет государства. Сегодня одна знакомая моя, значит, вышла на набережную, Но опять же, тоже критикуют остальных и при этом э, сами ходят, э, то есть везде в людных местах появляются. Так вот, она там сделала, ну, не прямой эфир, а там выложила, в общем, запись, где она вышла и говорит, ну, это не карантин, а какой-то прям парад. То есть до карантина людей было на улицах меньше. И там, значит, вся набережная в Саратове гуляет, весь проспект, Волжская, там вот эта пешеходная зона. То есть, говорит, народу столько, сколько вот до этого не было, значит. И при этом она там говорит, что вот люди не боятся. Ну, каждый как бы сам выходит и думает, что все остальные будут сидеть дома. Ничего они не боятся. Вот пишет Вячеслав, как вы считаете, из-за добычи углеводородов других ископаемых образуются огромные полости в земле, и туда уходит э, пресная вода, корневая система не достает до воды, леса сухнут и горят. Ну, леса, э, в общем-то, питаются в основном от той воды, да, которая собирается в атмосфере, которая забираются облаками в двух всего районах мира это в тихом океане и в атлантическом океане то есть гораздо большая проблема мусора в океанах для полива да, деревьев гораздо больше когда миллионы километров квадратных мусора и никто их не убирает то есть сейчас бы самое время сделать роботов чтобы убирать этот мусор то, то есть которые могли бы автономно ходить, так как в основном мусор сосредоточен в жарких районах, близко к экватору, там прекрасно бы работали солнечные батареи, то есть очень было бы эффективно. Почему человечество не хочет этим заниматься? Добыча углеводородов я думаю не так значительно влияет, понимаете, потому что это конкретные районы, да, это достаточно большие глубины. Я, конечно, не геолог, но Подозреваю, что это именно так. Спасибо большое, что такие вопросы интересные задаете. Даже самому хочется подумать головой на эту тему. В соседних регионах в пятницу были люди... Ой, не вижу. Люди потерянные, нервные, тяжелый... Трудовой день был каждую неделю. Бывают там. Ощущается напряженность. А это какой соседний регион? Так. Добрый вечер. Очень приятно вас слушать. Мне кажется, я с вами породнилась. Ваши все высказывания совпадают с моими мыслями. Ну, так и должно быть. То есть, люди... Получают мысли же не просто так. Когда говорят, что мысли это продукт, так сказать, рожденный в одной голове, на самом деле это не так. На самом деле это социальный продукт. Если бы жил я на необитаемом острове, мне бы и мыслей никаких не было. Но если бы были, то весьма примитивными. Обратите внимание, все исследователи рассказывают о том, что. Человек, живущий на необитаемом острове, да, ну, кроме Робинзона Круза, да, который на самом деле все-таки является больше продуктом фантазии Даниэля Дефо, чем реальным человеком, так вот теряют... Человеческий облик год через два То есть некоторые даже через один То есть забывают язык Становятся звероподобными И прочее, прочее да? Единицы, которые могут Как-то это преодолеть При этом человек, который находится В одиночной камере В тюрьме и ни с кем не общается Не теряет человеческого облика Не становится зверем Не забывает язык и прочее да? Как? Почему? Хотя ни там, ни там связи с социальным миром нет никакой. Но есть некое взаимодействие, да, того, кто находится в тюрьме. В одиночке в такой. Так. Сорок ага. один человек. Вячеслав, привет. Вам с Урала. Привет. Выходите кто-нибудь в эфир? Со мной пообщаемся. Очень хорошо. Так. Слава привет. Йоги с тобой. Это хорошо. Йоги, Кришнаиты. Это все такие правильные люди. Безусловно. Так, не относятся пока. Вот там тебя, а? Стать гостем, самый низ отмотай. Ага. Так, а я просто, может быть, медленно мотаю, Вячеслав Госкампа. Ну да, потом тогда вернемся. Да, как-то надо. Привет из Красноярска. Не вижу, где человек гостем. Помахать вижу. А где гостем не вижу. Вот как. А, нет, нет. Да, вот он. Ты Это ты... он мне предлагает стать твоим гостем. Очень ясно первые. Нет. Москвичи. В Москве люди гуляют, им пох, на карантине. Так, по-моему. У нас в городе наплыв там что-то и так далее. Я, кстати, плохо вижу вот эти буквы. Они а нельзя как черными сделать или еще нет. как. Короче, нет. надо мне тогда черную рубашку одевать, чтобы на фоне меня было вот. Слушай, ну я тебе могу сказать, что нужно наладить, чтобы ты на компьютере мог выходить. Да, и может все. быть. Это, это правильный, потому что я не вижу, что тут вот на, на, на белом, белое на белом. Да. Вячеслав, здравствуйте, привет. Когда революция, мы ждем. А надо не ждать, надо готовиться. Вот потому что мы все ждем, поэтому так и получается. Обратите внимание, вот один человек Мальцев решил, что нехера ждать и уже так сотрясли, так напугали. А если бы все так решили, да, что нужно делать революцию, представляете, что было Поэтому не надо ни на кого ориентироваться. О проблемах в чем? И опасность в чем? В том, что вы ориентируетесь на каких-то лидеров. Нет никаких лидеров, нет никаких авторитетов. Наплюйте на всех. Вы сами должны быть лидерами и авторитетами. Все, вперед. Вот смотри. Вячеслав вчера общался со знакомым, говорили о происходящем в России. Он спросил, когда. Люди выйдут на улицы Я предположил, что если Ничего не изменится И будет все понапартное, то месяц остался Ну, месяц, не месяц Я не знаю тут Так, что тут начать Не понял, как начать Начать прямой эфир да. Так, ну я нажал, а что там все слетело Потому что я не туда нажал не туда, я вроде туда mm -hmm. все нажал. Вот я, да. Там два человека. И как обычно это начинает... Подвисать? Да. Ну, это плохо. Uh -huh. Ну, так ты зачем вот, вот так он. далеко? Ну, не будет он. Почему? Когда два человека. А, нет, вот есть вот. А, это ты переключил на лампу. Ага. На лампу, не на надо, наш. сейчас еще кто за... Ну, это теперь все, теперь никто не добавится Почему? Ну, ну попробуйте еще добавиться сейчас, кто хотел В Сверловскую область нагнали гвардейцев якобы на учение Да, обратите внимание, эти учения проходят везде В городах, в миллионниках Везде находятся эти гвардейцы. Сегодня вот в Питере видео, помните, там с одним из гвардейцев, кардинала, который напился, бил машины, там показывал гениталии и, в общем-то, веселил всех. Вот. Так. В записи завтра можно будет посмотреть. Но 24 часа хранится, прямой эфир. Да, ну там, привет, привет, привет. Привет. А я даже не понял, кто рвется. Я включаю да. всех подряд. И, тут, и как здоровье? Да, все хорошо, в принципе. То есть, вот. со вчерашнего дня, я смотрю, ты еще даже лучше стал выглядеть. Слушай, ну, не всем видно. Ну да, у нас, у нас вчера тут магнит, маг, магнитная буря была. У нас вчера тут сигнализация пожарная сработала. Вот, пожарка приезжала. У тебя уникальная, в общем-то, ситуация. Вокруг, я так понимаю, находятся 40 человек, больных коронавирусом. Ты сам болен, поэтому можешь не стесняться и не бояться. И можешь совершенно смело описать симптомы всех 40 человек. Почему? То есть, хотя ты не врач, да? Но такое естественное испытание и наблюдение. Обрати внимание, сейчас рассказывают о том, что проявляется в виде конъюнктивита, там, в виде насморка и так далее. У тебя 40 человек, представляешь, такая толпа, что ты можешь переписать все возможные варианты коронавируса. Ну или почти все и выложить в сеть. Очень интересно, кстати. Ну, да. Ты не думал об этом? Там пропал звук. Ну, самое интересное, что когда все сейчас переболели, все спокойно относятся. Ни у кого теперь паники не было. Не, ну они, по крайней мере, могут рассказать, что с ними было, где у них там болело, чесалось и так далее. И таким образом всех остальных предупредить, да? Потому что, ну, как ты видишь... Вот в сети мало такой информации четкой, системной. Может быть, она есть у врачей на каких-то, может быть, особых сайтах, но в сети как-то нет такой информации, как, как это все проявляется с точки зрения симптомов. Тут там горло болит, там кашель и так далее, и так далее. Вот сейчас я говорю конъюнктивит, а какие-то другие вещи мы даже не знаем. А я уверен, что там масса вариантов проявления, как и любой другой грипп, да? Так, Ты меня слышишь? Значит, интернет да. у меня. Да, у тебя, похоже, интернет подвисает. Похоже, виснет интернет. Так. Так, вот тут нам пишут, что маски несложно сшить. А, так, так, так. Ну да, сегодня этот нам рассказывал, как его. Господи, мурашко, да. Представляете, Какой есть, кашель, температура. Я... Ага. Да. Ну вот. Ви... Ты пропадаешь ви... куда-то у меня. А да. виснет, потому что это, интернет слабый. Ну ладно, хорошо, тогда давай. Ладно, я тогда включаюсь, а тут так не поговорить. Тогда, я да. я вчера-то кое-как в эфир вышел, половина не слышал вообще, что там говорилось. Ты настраивай нормальный себе интернет. Я тебе уже сказал, если там какие-то варианты, что где-то нужно карточкой оплатить тебе интернет, мы сделаем это абсолютно легко. Ты меня слышишь? Ну, ну. Я сейчас да, по так, поищу, какие тут у них эти. Есть мобильные мобильные операторы, какие можно через интернет. Да. Тут, по-моему, Люка, Люка Мобайл, по-моему, здесь есть. Ну вот он, по-моему, 15 евро через интернет она стоит, 50 гигабайт. Ну и нормально, это очень недорого для Европы, вообще очень недорого. Ну да, да. <кười> <кười> ну, ну ладно, а Хорошо. через, через да. одно такое. Пока. Ладно, до свидания. Спрашивает Вячеслав Вячеслав, нужно ли закупать продукты в магазинах? Все есть, люди берут по нему ногу корзинки с небольшим набором продуктов. Сложно мне сказать. Я бы на вашем месте купил, конечно. Почему бы нет? Чтобы, пусть будет, это же не пропадет. Не надо покупать там быстро порчатся продукты. Те, которые хранятся, купите. Я не думаю, что будет минус. Вот. И интересный, я говорю, момент. Вот что-то поговорили что ж мы сегодня про эту мурашку-то говорили, про министра здравоохранения мурашка, и я сегодня написал в авторском канале, что мурашки по коже, это рубрика должна быть такая сейчас про здравоохранение, причем не здравоохранение, а рубрика здравоохранения, да, мурашки по коже. Это вот сейчас современная, собственно, Россия. Так, Слава угу. привет, болел пять дней, ощущения жуткие. А что за сестра, какие? Нет, вот у меня близкие люди болели в Москве э, и в Саратове, да? Ну, в Саратове чуть посильнее, а в москве это вроде фу -фу -фу, э, прошло. Причем вместе заболели и общались вместе, поэтому, скорее всего, одно и то же. Поэтому кому как повезет, видите. Вячеслав, дайте прогноз по нефти. А что давать? Она что может быть дороже? Есть хоть один э, вариант сказать, что она будет дороже? Никаких вообще. Куда ее девать будут? Нефть. Зачем она нужна? Представьте себе, сейчас все стоит. Везде карантин. Я как понимаю, в Соединенных Штатах будет только усиливаться карантин. А этот э, Венесуэла сейчас по 5 долларов за бочку продает товарищ. Потому что его там сейчас объявили в розыск в США и назвали нарко диллером, да, там, каким-то наркобароном, ну, как Нарьегу. Мы все знаем, что чем закончилась эпопея с панамским диктатором Нарьегой, которого Соединенные Штаты назвали наркобароном. Да, ну, я думаю, что и Мадура также херово закончит, поэтому, ну, может быть, еще херово, потому что его хоть взяли в плен, посадили в тюрьму, он сидел в тюрьме, а перед смертью из тюрьмы вышел даже, представляете, даже еще и на воле был. Я думаю, у Мадуро ни одного шанса, я не думаю, что его будут брать куда-то в тюрьму сажать, я думаю, ушлепнут на месте. Слава, тут спрашивают вот люди, когда границы откроют. Их только... Их только закрыли, да. Вы и понимаете, и Путину сейчас очень важно проводить максимально жесткие карантинные мероприятия и называть это закрытие границ. Там, я не знаю, самоизоляция. И прочее, и прочее, то есть называть каким то совершенно немыслимыми вещами хотя все это относится к карантину почему? потому что как только он говорит пандемия, а не эпидемия и как он только говорит карантин, а не самоизоляция там и не закрытие границ, и не там выходная неделя, то все тогда появляется вопрос, деньги-то где брать вол? и все то есть вот эти вот работодатели они могут платить что ли? Там какой-то владелец ларька может платить своим продавцам там или владелец магазина. Или, может быть, кто-то, кто занимается там, общепитом, может оплатить простой своим работникам. Конечно, нет. Поэтому очень важный вопрос, где взять денег. Вова давать денег не хочет. Поэтому карантин он, сука, объявлять не хочет. Слава, вопросов очень много. Надо вкратце Хорошо. Пусть а как... продает да понятно, что говорить, но они понимают, что все жопа. Я уже сказал про этого черта. Ну, во-первых, потому что я так понимаю, с Мадурой они рассорились. Они у нее забрали все золото, все деньги. И я говорю, таксиома, краденое не возвращается. То есть он украл деньги, решил сохранить их в России. Ага, сохрани в России. Да. Я так понимаю, что они все у него забрали у этого дурачка. А он сейчас по 5, евро, по 5 долларов за бочку продает и таким образом нож в спину Путину засунул. Я не думаю, что Путин дал добро на это. сказал, ну ты, Мадур, продавай там по 5. Ну я говорю, я тогда рассказывал вот, да, может, неделю-две назад о том, что такой ерундой будет Иран заниматься. Мира он пока не занимается, но будет, что по 5, именно цена была называема, по 5 долларов за бочку. Слава. Да. Получается зависимость от по прививок в ССЖ и высокой смертности в Европе. Вариант, что не привитые всем рут. Ну, мы уже думали об этом. Да, да. Вы знаете, я в военном билете, вот где-то он у меня имеет запись. То есть имеется военный билет у меня где-то здесь, а там имеется запись. Привит препаратом БТВ троекратно. Ну, представьте, вот я перед тем, как уйти в армию, получил миллион прививок, всяк разных, каких хотите. И таких э, людей в России большинство, ну, по крайней мере, тех, кто пережил Советский Союз, да. Ну, вот, поэтому кто ее знает. Ощущение, да, вот я говорю, лично у меня ощущение, что это советский боевой вирус, который хранился где-то там в подвалах каких-то, а сейчас его выпустили просто. А так как большинство наших людей привиты, не только наших, но в ГДР какой-нибудь, в Венгрии и так далее, и в другом соцлагере, поэтому на соцлагерь это и не обращено с точки зрения, так сказать, смертей. Может быть, и другой вариант. Может быть, это применяется непосредственно. да, И из... умирают только те, кто зацепил непосредственно, не а, уже, так сказать, леченый вирус от одного к другому, а непосредственно вот этот распыленный и так далее. Если это реально какая-то диверсия. Ну, возможно, я предполагаю, что это может быть диверсия. Потому что те регионы, где это максимально случилось, да, это регионы доступные Путину, где он как дома ходит. Слава, нарфа на Видел автобусы, которые, согласно Твиттеру, по Киеву, по Киевке гнали в Москву. Пустые в Кантемировку возвращаются. Я плохо слышу, они, ты знаешь, что там Кантемировская? А! нарфа на видела Видел автобусы, которые, согласно Твиттеру, по Киевке, гнали в Москву, пустые в Кантинетку возвращаются. Ну, понятно, что отвезли военнослужащих, где-то их сейчас расселяют. Я думаю, по гостиницам. Я думаю, стоит пройти по гостиницам и посмотреть, что каких-то отселили людей. Вот в Сочи освобождают гостиницы. Для чего они освобождают гостиницы? Вот французы, наоборот, всех хлошаров, бомжей загоняют в гостиницы, там кормят одевают, обувают и так далее. То есть сейчас все гостиницы, так сказать, отправили, ну не все, а вначале было какое-то количество мест, потом еще 2000 мест и так далее. То есть все эти гостиницы, так сказать, являются моп резервом таким, Мы воспользовались этим мобилизационным резервом, отмобилизовали их для решения вопроса коронавируса. А в России, наоборот, всех выгнали на кераку, на гостиниц вот, Не знаю. Агент Смит пишет, что в России нашли лекарства от коронавируса. Что думаете? Ну, лекарств от коронавируса очень много. Я так понимаю, что все, которые на основе препаратов от малярии сделаны, Ну, то, что препараты от малярии помогают от коронавируса, могут помочь от коронавируса, это мысль высказана очень многими людьми и в общем давно-давно ничего нового Россия россияне не сделали найти лекарство не сложно сложно изготовить такое, провести исследование чтобы это лекарство помогало да и изготовить потребное количество когда в России проведут исследование и изготовят потребное количество, то коронавирус пройдет, поэтому что тут говорить тогда может лекарство от малярии живого микроорганизма помогать Индия уже прекратил вывоз препарата из страны. Да, вполне, пускаю, что может, может, может быть и так. Не факт, что может там и джин с тоником помогает, да, то хинин разбавленный в воде может помогать. Ведь для всего этого нужны исследования. Вот Захар да, пишет про свои симптомы, там кашель, першит э, горле, но, но температуры нет. Ну вот видишь, ну это может быть не коронавирус, просто болезнь. Потому что коронавирус обычно сопровождается высокой температурой, да? Ну да. Нет, ну как, как мы видим, иногда вообще бессимптомно проходит. Ты посмотри, здесь вот во Франции, в Италии, сколько людей э, установлено, что болеют коронавирусом, только благодаря, что в нос и в рот эту палку засунули. Плюс в Соединенных Штатах, сколько установлено сейчас, самое большое количество больных. Почему? Потому что их тестируют, тестируют поголовно. Так более того, купили вирусы в Китае, вот французы, то есть вирусы, господи, тесты эти. А они говорят, что у них эффективность 30%. Ну, китайская пищалка для жопы, что тут? скажешь, да, то есть что они не всегда срабатывают поэтому они, если сработало они делают повторно еще раз там и так далее не сработало, тоже повторно делают поэтому конечно в России точно никто так делать не будет вот сейчас как раз по французскому телевидению показывают Россию как там люди побежали все. Вот у нас спрашивают, спрашивают, выходим ли мы из дома? Нет, не нет. как мы выйдем из дома? Вообще не Тут запрещено выходить из дома. Тут можно выписать отестосьон, там добежать до магазина. Нас нет евро. Да, а так могут оштрафовать в наших интересах, чтобы нас административно не наказывали. Вы же сами понимаете, потому что это, это не нужно нам. Поэтому, да и куда нам ходить-то? Нам просто ходить-то некуда. Поэтому мы сидим дома, если, Хорошо, если потребуется какая-то помощь, я готов оказать французским властям помощь, чисто физически, да? там, какую угодно. Там. Но, сейчас самая большая помощь, ты вот слышал, сейчас машина приезжала. Да. И говорим, что. Да, чтобы поможете, как бы очень в борьбе с коронавирусом, если просто высовываться не будете, сидите. Я же говорю, вот у нас товарищ наш реаниматолог, анестезиолог-реаниматолог, подал заявление с просьбой, значит, его использовать. Но пока его не дернули, то есть пока говорят, сиди на месте так, помогаешь лучше. Сегодня я смотрел в Ютубе, как чувак задает вопрос Элитки Кремлевской, не считает ли они. Китаю угрозы, так там они все фыркали и великой дружбой с Поднебесной, ну что же, они так и должны делать, основная масса этой элитки это агенты влияния Китая, начинает Зюганова и кончает там Путиным, и вся вот эта вот прослойка это агенты влияния Китая, безусловно, поэтому обратите внимание. Как Китай замечательно устраивается на территории Российской Федерации благодаря губернаторам каким-то, мелким каким-то, клеркам, крупным клеркам, да и самому Путину. То есть никто старается палки в колеса не вставлять. Одни просто боятся Путина, а другие с ними, Вась-Вась, очень хорошо живут. А еду как покупать? Ну, еду мы, у нас предупредили, что будут, будут все закрывать, мы еду все закупили, а тут, кстати, магазины не закрыли, так что, вон, Анна, два раза съездила за едой, но потом я прекратил, сказал, что не надо этого делать, не надо ей никуда ездить, ну А так-то за едой можно съездить, выписать это, ну, ничего, у нас есть, у нас молоко долгоиграющее есть, наш соратник нам выдал, как чувствовал, целый мешок, он не пьет молоко, а ему дают бесплатно, и он нам бесплатного молока целый мешок выдал, я его сложила, а видите, Одна надежда на Рещенко. Ну, да. Он, человек интеллигентный, со всеми поздоровался, поцеловался. У вас там есть доставка еды? Да, доставка еды, говорят, есть. И что-то даже специальные какие-то сайты даже, я так понимаю, кто-то может привести, Но мы не пробовали, потому что, ну, по понятным причинам, доставка еды же будет вместе с человеком. Поэтому чего-нибудь человек там... Готовил, пробу, да, поэтому у нас вся еда в основном долгоиграющая, запакованная, то есть и та, которая подлежит термической обработке. Вот сейчас там у нас в отдалении да, соскладирована вода, вот я должен буду сейчас закончу, когда одеться соответствующим образом там, и пойти за водой. Как пойму, прям. Да, как, потому что если ты там где-то проходишь, ты, там, там везде листочки висят, надо везде подписи оставлять, что ты там прошел, да, что ты вышел, ты что, ты вышел что ты зашел. Так что, Может, в России пока это не поймут, пока да. он не начнется такой, так, так же масштабный, как у... Ну, я не скажу, что у нас, но ну, как в Италии, например, они же не соблюдают карантин. Они все гуляют, все там обнимаются, все общаются. Есть информация, что в Новосибирске полицаи с, с, чуть, вот, обносят забором дома и никого не выпускают, продукт привозят два раза в неделю. Ну, я не знаю по этому поводу, Навряд ли такое есть одна надежда на Лещенко, да, это точно вы слышали, что по слухам мать что мать Собчак тоже заболела? Коронавирус. Ну, Собчак ну, больше всех прикалывал насчет коронавируса. Она очень сильно смеялась, так ее прям отрадовал. Так прикалывала ее. Ну, я не удивлюсь. Ну, она делает публикации в Инстаграм. Ну, Мы тоже посмотрели. Как ни в чем не бывало? Я не знаю, если бы ее мама была с подозрением или с коронавирусом уже в не знаю, был бы этот спор, так смешно. Ну, не знаю, посмотрим. Так. Ага. Кто-то хотел я откнуть, чтобы это включить. Анна, и... вы отчет с имбирем, укормой и медом. Даже детям можно в малых количествах. Ну, раз да, раз. ну, конечно, все это в основном биологически активные вещества, очень серьезные. Так. А как готовили? Расскажите. Так, а я включил, а что-то нет никого. Ну, подсоединиться должно. Подключение. Стоит. Да? Евгений, это ты, что ли? Привет, привет. Видишь, я тебя по голосу узнал. Слышно хорошо, а чего ж тебя не видно? Ну, понял, хорошо. Как у вас дела-то? Понял. Ну, у тебя здоровье как? Нормально. Ну, тебя повезло, ты проскочил со своим сердцем, проскочил прямо мимо этого. Чили, и, и тут как раз коронавирус. А представляешь, если вот сейчас случился бы этот сердечный приступ? Алле, о, пропал. Да, это бывает, везет. Я вот сейчас представляю людям, которым не повезло с точки зрения. Соматических каких-то других заболеваний, неинфекционных, инфекционных. Да, то есть у кого-то почки, у кого-то сердце, их доставляют. Привет, привет. Что-то пропадает связь. Да, привет, привет. Я гор... у нас да. уже сегодня потеплело, 19 градусов. Народ от ужаса отошел. В парке такая толпа. Я... Никогда столько народу, все из центра, все переместились в парк гулять. Дети уже там в футбол играют, мамашки ходят с детьми. И ничего особого страшного никто не, не переживает здесь. Вот в, в Евросоюзе, блин. Вот карантин и... полностью. Все закрыто, кроме продовольственных и табачных магазинов. Полностью. Домой звонил в Россию. Ну, там как все как обычно. Никто серьезно не воспринимает. Они даже еще не думают, на что жить будут всю эту неделю. Не, С вот первого. у меня практически все близкие, кроме нескольких человек, дай бог не сглазить, да, практически все знакомые, близкие, переболели уже. Все вообще. То есть, какова? А некоторые э, знакомые, так скажем, померли, да, от тромба. То есть, говорит, два человека вот умерли, умерли от тромба. Поэтому тут как-то я не знаю, как они эти вещи объясняют. Это же не только у Мальцева, который где-то. Это же там вокруг них такое происходит. У нас в Новосибирске, в Новосибирской области в три раза увеличилось заболевание пневмонии. И вот я разговариваю. ну, блин, Я вот серьезно начинаю верить в то, что подсыпаешь что-то в воду и лучи оттупляющие. Ну, как могли Люди у меня и товарищи, люди смелые. Которые там в 90-х с бандитами. У меня товарищ полковник милиции. Он ну прошедший все. Человек очень честный. С участковых начинал. Увольнялся с милиции. Его уволили за то, что говорил много. У него квартира, которую он получил еще будучи участковым. И машина купленная в кредит. Все, больше ничего нет. И ну, вот такая вата. Такая вата, что... Непробиваемые. Я просто... У меня слов нет, как самая читающая нация в мире, так быстро одебиливалась. Просто все смеются над коронавирусом. А Тем насчет, более... насчет самосчитающей, ты уже это давними сведениями обладаешь. Вот мы с Кармишином, я помню, Кармишин в России был, и мы в 2009 году поехали, а может быть и даже в 2008, я не помню, поехали в Москву и заходим в вагон метро, едем в сторону Измайловского парка, и он меня толкает и говорит, ты обратил внимание на людей? Я говорю, а что не так с людьми? Он говорит, ты посмотри, сколько людей читает. И я вижу, что не читает никто. Представляешь, вагон никто. метро в Москве, где раньше все сидели, кто книжку, кто газетку, кто хоть что угодно, кто этикетку, да, не читает не Сейчас Сейчас сидят в телефончике, а это вот восьмой или девятый год, никто вообще ничего не читал, все сидят с тупыми лицами, что ты от них хочешь? Я как-то задаю вопрос Нашим ватным товарищам и не, и не ватным товарищам. На что были самые длинные очереди в СССР? Ведь никто не может сказать. За книгами. Конечно. За книгами Да, если, самые длинные очереди. Если это за, за, за муклатуру, то книжки давали. Да, это, да, да. да. Ну, поэтому пока на, вот, наплевательское отношение к к этому коронавирусу. Тем более в Сибири у нас-то еще холодно. Еще такого-то распространения болезни не получило. Хотя, кто знает, получило или не получило, кто их там считает? Не, я думаю, что получило. И как раз, если на жаре, то он как-то более-менее успокаивается, да? то на холоде прекрасно он себя чувствует. Да. Нет, почему? Ладон. Лондон. Нет, как раз не похож. кстати, есть вот Я думаю, все равно. Пишут, книги давали талонам. да, поэтому все абсолютно читали одни и те же книжки, я помню. Стендали красная и черная, да. Я очень любил Джека Лондона. Это было. Я тащил всю мукулатуру, где только чомок. Хоть один бумажный листок достать, все тащил, сдавать за талоны на книгу. Что только они делали. Вот почему и удивительно, ну как, как люди могли, Вот всего лишь 30 лет прошло, а ну это совсем другая нация. Нет, совсем ну, другая нация. Во, во всем мире, конечно, люди... Читают сейчас больше в гаджунах различных. Понятно, что книга книга отвалилась, как театр отвалился, когда появилось кино, да? как кино отвалилось, когда появился телевизор, как телевизор отвалился и книга, когда появился компьютер. Но, в общем-то, люди отупели, я согласен, и компьютер может быть, дает им возможность совсем не скатиться. Это счастье великое, что сейчас есть информационный мир, потому что люди не, не такие уж безнадежные, потому что есть этот информационный мир и есть люди, которые могут подумать за них. Извини, я тебя перебил, хотел с да. тобой поговорить, да? Перебил. Да, вот это тоже я с этим согласен. Большая, блин что, так скажем, нехорошего сделала советская власть, она приучила людей думать, что государство заб... всегда заботится о них. Государство обязано о них заботиться. Вот здесь, в Австрии, народ изначально знает, что государство ни и нам о них не заботится, пока его за глотку не возьмешь. Поэтому даже вот простые люди, у них отношение к правительству-то такое, я плачу налоги, я в любой момент его могу взять за шкивку. Поэтому никто не боится здесь. И что вот удивительно, здесь в книжных магазинах, тут даже в нашем в районном центре, три книжных магазина достаточно больших. И везде ходит толп. Везде постоянно покупают. Здесь даже письма бумажные пишут. И почта нормально работает. Что это было больше всего удивительно. Люди не перестали бумажные письма писать. Он пишет, наш дедушка стоит вторую неделю за талонами на талоны. Ну да, это советский период времена Горбачева, когда нужно было зайти к паспортистке, там получить талон, а потом пойти в исполком, и уже в исполкоме, то есть не в а в ЖЭК, ну да, где паспортисты сидели. В ЖЭК там, ну, надо, там, в жек, там это, талон, да. а потом там тебе уже давали талон с печатью в исполкоме. Талон на получение талона. Это точно, <с это гениально совершенно. Я помню эти времена, как раз опустилась нефть по 3 доллара за баррель была, сухдиты скидывали так очень нормально во времена Горбачева. И выдавали Значит, талоны на всех. Вот у меня был маленький грудной ребенок, на него также выдавали талон на сигареты, на ребенка, да. Да, выдавали талон на две курицы в месяц, там, сколько-то макаронов и так далее. Вот это вот больше всего. А вот yeah. на ребенка не давали талон на водку. На взрослого на две бутылки водки давали, а на ребенка не давали. А было это очень плохо, потому что если ты мог бы купить две бутылки водки, то мог бы на что-то интересное их поменять. То есть, или талоны на водку мог бы поменять на какую-то другую жратву. Да? Очень было, конечно, весело. Это здесь, я как раз застал это время, я служил в Таллине. А там-то это все было непривычно. Там же в то время на каждом углу всякие закусочные, кафетерии, распивочные, рюмочные. И тут вдруг стали дикие очереди, за, за, магазины позакрывали, дикие очереди за спиртным. И тут все по талону. И в Таллине. Где никогда вообще очередей не было. Впервые я видел дикие очереди за водкой. Это было вообще тогда еще дико. А тут как раз у меня свадьба была. Я бегал, дали мне эту кучу талонов, так как так, тогда как-то молодоженам давали талонов на ящик водки. И вот еще нигде, не везде его можно и взять было, потому что их не было. Бегал я с этими талонами, это ужас. Это ужас. Пишут, режим не даст такой возможности, система сожрет. Конечно, если бы сейчас ввели талоны, то все, это был бы крах, все бы рухнуло, потому что все бы талоны подделали, все бы украли, да. как вы понимаете. Да. Вот, дядя меня... я хочу быть политиком в Новой России и так далее. Отлично, очень хорошо. У моей жены четко. Ей 90 лет в этом году исполнилось, в прошлом году исполнилось. И она хорошо помнит, когда отменяли талоны после войны. И вот, а ничего же у нас в Новосибирске шаром покати было, ничего. Вот они сидели с подругами и думали, а что же будет после отмены талонов? Ничего же нет, откуда что появится. И тут на второй день, после отмены талонов в магазинах было все. Ну да. Сразу как по мановению палочки волшебной. Сразу полки все заполнились. Да, но вот. ты забыл сказать, что одновременно была проведена денежная реформа. И один к десяти сократили. Нет, практически... ну, денежная реформа-то была в 1961 году? Нет, в 1947. А, в 47-м году. В отмене колоннов да. была проведена денежная реформа. Первая денежная реформа. Та-то была вторая в 61 году. Да, да, да. А я, более всех крив... я думал... все, все кривые лапти очень серьезно. То есть гораздо даже же... страшнее, чем в 1961 году. Любитель нумизматики. Как-то в свое время занимался этим. Правда, подчистили мою коллекцию товарищей. Он тоже начал заниматься нумизматикой. Так же, как и все русские люди. Жадность подвела. Подходит ко мне тип ну, лет пять назад или шесть. Ой, говорит, я, говорит, ломал старый дом тут и нашел монетки, купи. Ну, я понял, конечно, понимал, что это все развод. Что не могут монеты 1700 года найти в доме в Новосибирске, который основан в, 1000, там, в конце 1800. Но я их купил. Ну, естественно, это самое. Ну, выторгался подешевле, ну, естественно, пролетел. Ну, и с этого момента мне стало интересно все эти, все эти монеты. Самое, особенно самая значительная реформа в России денежная ⁇ это Петровская, где полностью было, практически полностью все было изменено, денежное обращение. Ну, здесь завлекательная, но дорогая. Подпиши, дядя Слава, подтвердите мое ощущение. Ощущение такое, что вы не повторите судьбу Мабута. Но в любом случае, не того, то другого э -э, диктатора африканского. Потому что, ну, он такой типаж, чистый африканский диктатор. Чисто африканский. То есть сравнить его с какими-то европейскими диктаторами, даже с Лукашенко нельзя, да? Сравнить его с какими-то даже э -э, латиноамериканскими диктаторами. И я даже, ну, с Пиночетом, конечно, как небо и земля, да. С каким-нибудь Анастасией Самосой даже нельзя Путина сравнить. Потому что Путину же в миллион раз. С африканским диктатором нельзя. царить. Ну, с некоторыми африканскими людоедами вполне можно сравнивать такими, как Индиамин. Они хоть и людей ели. Да-да-да, ну там идиамин, да, тот же Мамута, там или Бакаса, то есть вот такого же класса. То есть, людоед. На самом деле, это математико. Людоед. Mm. Ну, людоеда, взять? Ну, да. Как-то, в одном фильме, <связь> как-то родственники начинают к тебе по-другому относиться, когда узнают, что ты съел девять человек. <связь> ну, <да. связь> вот, я смотрю, что гораздо серьезнее меры, чем здесь. Очень серьезные меры, чем здесь. Как-то э, все-таки Австрия, это не Германия. Это не Германия. Это примерно то же самое, что э, Россия и Украина. У меня вот что здесь? Первое было, первое было удивительно. Это вата. И национализм здесь. Нет, вот но на в, в Германии в... тоже самое, люди рассказывают. То, что ватники, mm. Тоже ватники, тоже ватсо национализм. Назвать австрийцы... Назвать австрийца немцем, это плюнуть ему в лицо. Он сразу говорит, нет, нет, я не немец, я австриец». Самое интересное, <говорит> нам, тут местный товарищ, говорит, ну, нам нужно было доехать, он говорит, вот на этот автобус садитесь, а вот на тот автобус не садитесь. Здесь наши австрийцы ездят, а там немцы ездят. Ну. А жили мы в Гастхаусе, у нас Йозеф. Кстати, самое распространенное имя в Австрии, как у нас, Иван Тайозев. Да. Он очень не любил пиндосов, потому что они лезут во всем мире. Очень не любил всех этих азиатов, потому что они лезут сюда в страну. Не любил Россию, потому что они тут лезли сюда. Но очень любит, любит Путина. Потому что у Путина есть ракеты, которыми можно завалить пиндосев. Жуть какая-то. <свят> это, это жуть. Это жуть. Ну да, ну как-то это... По поводу австрии это было всегда. Все-таки Австрия была Австро-Венгрией, она была империей. Поэтому если вспомнить тот момент э, страшной австрийской истории, когда э, происходил Аншлюс, то самыми главными противниками Гитлера были австрийские националисты. Да. То есть националисты Австрии, это были самые главные противники Путина. О, Путин Гитлера уже, видите, перепутал. Так, ну, бывают параллели такие. Были мы в Ну, да. И там есть параг... ну, параграф. Тут нам... как раз про это дело. Тут нам, нам же дали э, так называемые культурные паспорта. Но угу. вот, то а беженец имеет право год ходить по любым музеям. Музеи, выставки, концерты, ну и другие культурные мероприятия. Вот мы пользуемся хотя бы чем-то, что нам дают. У нас, конечно, меньше помощи, чем во Франции. Угу. Но посещение музеев очень... Кстати, в Австрии сделали бесплатными весь транспорт. Транспорт ходит регулярно, без всяких задержек. Но сделали его бесплатным и сделали бесплатные все парковки. Ну это здорово. Но э, не отменили, ни, никому денег здесь не дают. Никого тут не спонсируют. Я вот э, подписан на местные две местные партии, их паблики. Народ уже начинает роптать. Уже тринадцатый день этих так, карантина. Прибыли нет, все закрыто. Ни у кого то, тоже больших сбережений того народа-то нет. Все же живут так же, как у нас, от зарплаты до зарплаты. И тоже начинают потихоньку роптать уже. Так, хорошо, тут вот еще люди хотят присоединиться. Хорошо. Давай тогда. Счастливо. Радненько, всего доброго, всего доброго и Аня. Привет. Так, О, а как тут подключить? Что-то. Не пойму, я ничего, короче. Куда-то все. Так. А куда пропали все, кто хотел подключиться? Ну, сейчас появится еще раз. Я что-то не понял. Пока мы. Сообщение Ане. Может, стоит, девчонок, привить от вируса попилома человека 70% женского рака предотвращает, почитая про это, не зря ученые Нобелевскую премию? Да? А сейчас, вы знаете, насчет папилломы. Сейчас, наоборот, в будущий вот этот год на Нобелевскую премию будет выставлено исследование по поводу предотвращения рака вирусом папилломы. То есть всегда вирус папиллома, это был предраковое состояние. А сейчас, как видите, несколько независимо друг от друга. Но, чтобы вот, вот так вот не выключалось да. больше, нужно, значит, перед тем, как... Так, ну, присоединились, отлично. Получается, так, сейчас люди придут, и мы скажем... О, 10 человек, видишь. Ну, там что будет... случилось? Отключил? Сейчас прошло времени, и он отключил. Поэтому нужно смотреть по времени. И до того, как час в эфире, значит, ты вещаешь, нужно заканчивать и говорить, что переходите на следующую да. трансляцию. Так и должно У -у -у. быть. Так, так, так, 14 человек. Опа, вот, посмотреть, так, запрос на участие. Оп. Давай. Так. Ага. Вот. Подключили. А Подключение. Что не да! Алло. Алло. Добрый вечер. А, Здравствуйте. Добрый вечер. С Кливленда Очень приятно. Вы говорили как-то раз, тут озера... Вот как раз мы на озере и живем. Очень хорошо. Какие американские озера. Я здесь четвертый год, правда, на них только сдалека смотрю. Почему? Ну, когда работаешь? Мы же сюда прибежали. В чем, как говорится, мать родила? Ну, выходные. Что ж, выходных нет, чтобы на озеро съездить. надо. Выходные. Тут нету выходных. Работа и работа. зарплаты это небольшие. Что тут многим говорю? 12 долларов в час русскоговорящие. А это надо же помещение, все это содержать, семья. Вот оно и получается. Почти тысяча долларов улетает на дом. Ну, на квартиру. Коммуналки. нужно же кушать. Потом машина. Вот полторы тысячи. Меньше нельзя заработать. Если меньше заработал, все. А кто здесь? Вот как вы говорите, здесь даже счет-то не открывают нам. Они же ну считают. Да. Пойдешь, все говорят, вот, иди, бери машину там, кредит. Че? Ага, пойдешь, тебе дадут. <laughs> В одном месте понюхать. Вот такие дела здесь. <laughs> а с коронавирусом как там дела обстоят? Ну, с коронавирусом что здесь дела обстоят? Вот в нашем штате, говорят, 14, 140 было заболевших, особенно закрыты помещения старческие, вот эти вот холтеры, где, где люди старшего поколения живут, они полностью закрыты, потому что я работаю в мебельном магазине, русскоговорящем, мы доставкой занимаемся, ну вот сейчас у нас магазин закрыт, вообще все закрыто. Ну, кроме продуктовых. Продуктовые там работают до 5 до шести вечера. Не знаю, туалетная бумага есть. Ну, в каких объемах. Раньше брали маленькими этими кружочками, а сейчас такие технические остались. Вот такие вот круглые, большие. Возьмешь наш ответ Тимберлену. Как говорится, вот продукты здесь нескончаемы, все есть, проблем нету в масках, в магазин заходишь очень мало людей в масках ну не знаю, может быть они американцы такие как бы они вообще считают сами себя как бы бессмертными, я вот иногда смотрю они он что иногда делают на машинах или вон на этих на, на этих на каруселях, то я раз один сел чуть, если честно у меня так-то небоязливый и то чуть штаны не навалил если честно, вот они, вот кто-то говорит, они эти пиндосы. Какие они пиндосы? Это же со всего мира вот этот вот генофонд крутился-вертелся и такие они насчет вот этих вот всех. Так что их сильно этим коронавирусом не напугаешь. Потом многие... здесь же мы в церкви ходим и здесь все церкви всегда работает как-то к как... этому. Но сейчас, сейчас это... И, насколько я знаю, в церкви приостановлена работа в них. И, а, вот как-то они насчет этого к жизни относятся спокойнее, вооружены. То есть паники никакой нету, как говорится. С продуктами тоже. Ну, я не знаю, вот пошел, шримпов набрал, если там есть. возможность Мясо тоже полно. Насчет продуктов Детям бесплатно дают вон в магазин, не в магазин, в школу идет, они, они заботятся об этом. Они же как? Если дети дома сидят на карантине, они периодически отправляют СМС, -ки. голодные они у вас там. Если надо, приезжайте, поможем. То есть здесь насчет этого дети-то. Дети и старики, как говорится, здесь в, в, в хорошем состоянии живут. Не беспризорные, да? Не, не, не, не, не, здесь, до а же нельзя, здесь ребенка одного увидели, полицейский приедет, оштрафует, ну, как бы так, хотя наши подростки тут шарят, мы тоже вот не можем их за это, как говорится, на, на место посадить, они ничего не боятся, они вот вообще как-то к этому относятся, и пожилым я, мы, как у нас эти, мы привозим, доставку-то делаем до крыльца, и, как говорится, обратно в дом-то не, неудобно, нельзя заходить, потому что могут оштрафовать. Потому что штрафные санкции есть, все должны, как говорится, не работать. Ну, вот. а приходится, куда деться, надо же семью кормить. Конечно, а как же? Ну, коронавирус не коронавирус, а, надо, а главное не то, что кормить. Коммуналка очень дорогая, все же это дорого, мы понимаем, и вода там, свет-то как бы и недорого. А налоги, налоги. За все же платим, траву постригли, заплати, это все. Ну, так по мы. Ну, по крайней мере, я хоть эту тачку катаю, я знаю, что я на свободе. А там, и что, я сейчас где? Я сам за Байкаль щиты. Там ну, сейчас можем... там сидел, сидел дома, да, Путин бы тебе сказал, что надо там с работодателей получать деньги. Да? Вчера придешь, мукой получишь, да? потому что там никакого карантина не объявили, а возложили на работодателей проблемы все. Они должны оплачивать. Ну, я, знаете, я к Путину очень плохо отношусь. Не знаю, на хуже ваш хуже, <с> если так если, да, можно замерять в каких-то потому что... У вас, значит, правильная позиция, правильная <с> и дело в том, что в десятые годы это все уже началось, в девятое видно было, а, а люди-то относились как, как к городскому сумасшедшему, людям говоришь, это все и что, я бы сейчас где был, я бы сейчас катал тачку там в северных районах Забайкальского края как раз потому что я уже вот когда мы убегали, я уже чувствовал там, уехал, а на, на следующий день у меня следователи пришли моих там потрошить, <проверять>, проверять, где он, да как он, а я уже здесь и все. А теперь-то я только вот жду, потому что мне терять уже нечего, что я здесь потерять? Эту, у меня перспектив здесь нету, тачка, да это тачка, там я юристом был, у меня контора была, я как-то с людьми общался. Мне хотелось, чтобы страна жила. Люди, а здесь что? Как только там начнется первым полетом или чем, тут уже через Аляску, может быть, как-то получится. Сразу же туда. Спасибо, спасибо. Пять да, баллов. Я, да, я как раз хотел сказать, что тем людям, которые здесь, у нас перспектив нету, только Россия. Как те, которые за 40, про детей я уже не говорю, они здесь, они уже не вернутся. А вот э, наше поколение, мы уже все, что мы здесь, ну, только что на чужбине не помереть осталось, а Правда. тоже не осталось бы, потому что ну, наша жизнь там прожита, и мы мы мы как-то стремились, они же все нам сломали, все, все перес... как сказать, все, будущее наше. Ну вот я как уехал, вот, и все, и у меня получилось, что жизнь-то там осталась, а тут только вот вас смотрим, да, э, как говорится... Я, вон, меня на Фейсбуке заблокировали на три дня. Я взял до Путина, выложил это с фигурой, как его. Э, он рыбу-то ловит с, с оголенным торсом. Мне написали, оголенный торс нельзя. Оголенный торс нельзя. Распространяю я порнографию, оказывается. Ну вот Путина порнографию приравняли. Я очень рад. Да, привет. Все люди надеются, мы поедем, мы поедем. Как только Надеюсь. Там... Не надейтесь, в любом случае, если начнется, вот, потому что здесь... Да там должно интереснее. начаться, у нас нет другого выхода. Вот именно, что нет. Я говорю, тут вот только вот осталось серии туда уйти, как говорится, плавать. И, потом, и все, и в Россию вернуться, потому что здесь, как бы тут хорошо не было, мы уже оторваны, мы, мы здесь не сможем. Здесь что, Умирать, я вон вижу, там старики наши умирать, те, которые за колбасой приехали тут. Но ну, мы-то же не за колбасой сюда приехали. Убежали от тюрьмы. Ну, ну все, всем привет, я очень рад. Счастливо? Да, Счастлива. Да, да, да. Пока-пока. Так. Ага. Так, давайте, кто еще хочет подключиться, соратники, выходите, поговорим, пообщаемся. Так, мы никогда не станем для них своими. Да тут даже не так вопрос стоит. Просто для нас тоже это никогда не станет, так сказать, основным местом жительства. Это даже важнее. Да, кто там? Я что-то ничего не пойму, что там видел ногу какую-то, и потом все, все исчезло. Ну, наверное, не, не, не перевернул, наверное, телефончик. Такой, знаете, как я, кто забывает, что у телефона камеры и той, с другой стороны. Пишет порно. Это не порно было. Это человек на себя направил, а снимал другая часть телефончика. Вот, обратная сторона. Dark Side of the Moon, да? Так что настают самые тяжелые времена, может быть наоборот настают самые хорошие времена. Так скорее бы затянуть поезд на шее кремлевского гуся одного. Браво, молодцы. Да, добрый вечер, добрый вечер. Так, здравия вашей семье. Спасибо большое. Напишите, кого что интересует, поговорим, отвечу на все вопросы. Зачем ради дебильного народа что-то делать? Так, ну, мы же тоже часть дебильного народа, поймите. Мы сделаем в том числе ради себя, ради своих детей. Мы же... Ага, во-во-во, вот теперь вижу. Яслав, здрасте. Да, привет-привет. Яслав, это, это я вам писал, я вот пять дней тут болел. Жуткая слабость, вообще никуда не выходил. А, температуры не было. Ну, пил я имбирь и куркуму, и мед с утра, и все. Больше ничего. Даже советуют врачи, я общался с одним вирусологом, который, кстати, 20 лет занимается а, вот именно вот этим коронавирусом. И он говорит, что коронавируса на самом деле, там около 45 их разновидностей. То есть не обязательно температура, там какой-то сухой кашель. У тебя даже может быть мокрый кашель. Ну, там вариантов очень много. Там около 45. Вот он, я вам потом при, скину на Инстаграм его выступление. Ну, он как Невзоров ездит сюда, в Россию, чисто лекции читает, и все. А, он даже пришедшим туда, а, ну там типа студии была, или так, я понял там, что спортзал был какой-то. Он даже всем говорит, съешьте по имбирю. То есть, он даже им там советовал, ну, там каким-то своим ассистентам, говорил, я же вам сказал, купить имбирь и всем раздать. Они там раздают бесплатно это все. Вот так, там, там не знаю там. А, и еще хотел что сказать. У нас здесь повесили, ну, не буду говорить, откуда я. Э -э, повесили mm -hmm. баннеры. Там Бондарчук. В общем, он агитирует за вот эти поправки конноровируса, конорови вот это вот а, эти, по, и все, что, типа, коронавирус ничего не значит, ну, идите все голосуйте, и у него, знаете, какой знак? Вот такой вот. Да. Я сфотографирую, завтра поеду, если не... Да, будет. очень хорошо, да, такая приколка. Кто-то протроллил, похоже. Да-да-да, я сегодня ехал, просто я не успел. У нас сегодня там, это, у нас таможни везде, во все, в городе, при в город стоит таможни таможенный контроль. Я не смог сфотографировать. Завтра поеду, обязательно остановлюсь, сфотографирую. Вот. И, то есть, вам пришлю на Инстаграм, тоже скину. Фото, вот эти вот Спасибо. видео, там, я вам скидываю все вот эти видео. Вот. Там обращение вы же видели, читали там. Да, да, конечно. Спасибо. Это, это вот это я вам все. Я завтра вам все пришлю. Это, и вот он стоит. Отлично. Там, скачу, очень хорошо. Рад был слышать. Спасибо. А они, вашим детям здоровья. Благополучие. Давайте ждем вас здесь. Сами тоже, знаете, ну так, тихую, но делаем кое какие вещи. Вот. Я с вами слюбился, вам там привет. Ребята передают, друзья Гальперина Марка. Вот. Я думаю, Понял. вы знаете о ком. -то Им власти. тоже привет огромный. Поддерживаете да, там марка. Выберите там, ребят. Да, да, да, да. Вот, все взрослые. У нас группа тоже свои есть. Там в WhatsApp и в Телеграме. Ну, приглашаем потихонечку. Немного, конечно, человек. Мозги промываем. Алло, Спасибо, ну мозги промываемым. Хорошо. Спасибо. Всем удачи. И и... Самое главное, вы здоровы. Давайте. Хочу, чтобы вы вернулись. Очень, очень Я очень сам очень хочу. хочу. Спасибо. Да, да, да. Счастливо. Конечно. Пока. Пока-пока. Пока. О, ребенку у меня проснулся. Пока. почему то ниже ему рот веселые фразы президента, да. Вячеслав, не договорили на тему папиллом. Да, ну вот по крайней мере, два исследовательских центра в этом году рассказывают о том, что вирус папилломы предохраняет от рака. Я был сильно удивлен, потому что и есть понятие предракового состояния. Все люди, кто занимается этим, утверждали до сего момента, что папиллому это как раз предраковое состояние. И поэтому, когда я это прочитал, я думал, может быть, что-то мне показалось. Стал там на французском переводить на английском. Смотрю, да, эти статьи навалом и статьи в научный журнал. Думаю, нифига себе. О, как бывает. Так. А я болел внимание Недавно уже выписался из карантина. Дома долечиваюсь. Очень очень хорошо, что повезло. Это, это очень здорово. Вы Так. В общем-то, наша задача Максимальное количество людей, так скажем, обелить с точки зрения агитации и пропаганды. И в данном случае вирус нам может помочь. Нужно воспринимать любую вещь, которая нам не неиспослана, да, как полезную. То есть из этого я понимаю, что болеть плохо. Я понимаю, что болезнь заберет много людей, много реально заберет. Но надо это использовать. Все равно это уже случилось и все равно это будет продолжаться. И от того, что хотим мы или не хотим, ничего не изменится. Поэтому это надо использовать в наших целях ангел хранители вашей семьи. Спасибо огромное. Но я думаю, что от них тут просто это места нет от ангел хранителей Потому что если бы их не было тут миллион этих ангел хранителей то нас бы уже не было. Я поэтому думаю, что там ни один и ни два. Спасибо. Так, пишет, сгонит овец рабов, бюджетников и все. Да я думаю, что даже никого не погонит. А сейчас зачем гнать? Ну, 14 числа Вова подписал все эти законы, они действуют. Ну что голосование вам? они отменили. Ну и зачем кого-то гнать? Панфилова сказала, все уже действует, все никто не возмутился от этого, абсолютно никто помните, когда 14 числа писал Путин я сказал, все, закон вступил в законную силу, все, никаких проблем нет, они сделали все, что им нужно, а голосование, ну если бы они выставили вопрос на референдум, это другой вопрос да? то есть референдум прописан и есть закон о референдуме а это некое голосование, кое нахер голосование спасибо вам за вечерние эфиры пожалуйста так, привет, привет. Так, так что приходите. Я буду периодически вещать. В, а, Там это... люди спрашивают, будет ли, ли завтра эфир. Надо, не знаю да. даже. Ну а давайте это, сделаем. Деле, давайте, мне я... по 2 часа так должно. быть. Да, я не против. На у... полчаса, на 40 у минут. У тебя нет, уже, понимаешь, что это... Маски в аптеках нет. Ну а... Спасибо вам за вечерние эфиры. Дядя Слав, вы меня уже как для, вы для меня уже как член семьи. Спасибо. А, так. И что ваше мнение, когда нужно ходить на митинги и создавать массу, так. должны ли женщины участвовать пить? в этом с учетом имеющихся имеющихся насилие над митингующими? Вот мне. Да. Вот мне страшно оставлять детей дома, можно не вернуться. Можно не вернуться, и, конечно, страх нужно либо преодолеть, либо, либо не идти. Я не могу вам тут советовать ничего, я знаю только одно, что вот стояние с плакатиками мы ничего не решим, поэтому... И детей хотим, Хотим хотим мы или не хотим, мы должны собраться и все вместе вынести режим Путина. Скорее всего, будет очень хороший повод. Но мы должны быть готовы, что по этому поводу мы выйдем. И выйдем не с плакатиком, вы же понимаете. То есть это только единственный вариант. Других вариантов нет. Спасибо что смотрите, спасибо, что Я хотела сказать, да. подожди, угу. а, значит, вот если кто из Саратова есть, сегодня я видела, была информация, мои там знакомые, значит, звонили, то есть это точная информация, а, значит, привезли в город маски, 150 тысяч масок, а, вот на тот момент, когда мои знакомые, значит, звонили, это магазин, называется Гроздь, вот они звонили днем сегодня, значит, в субботу. А были пока только в, Лени, в Ленинском районе. Какая там гроздь, какой из этих магазинов, я не знаю. В общем, должны в течение сегодняшнего дня развести, наверное, вот, ну, ну с ночи, там, завтрашнего дня, развести по районам. В общем, имейте в виду, то есть маски должны быть в магазине гроздь, как бы это вам ни казалось там. Немножко ну, непонятным, почему Гроздь. Ну, вот, вот так вот. То есть они звонили, сказали да, но только пока в Ленинском районе. То есть это не аптека и не какой-то там медицинские товары, а именно магазин Гроздь. Спасибо. Спасибо большое, что смотрите. Распространяйте, делайте ссылки. В общем-то, взаимодействуйте, приходите, слушайте, боритесь вместе с нами и, и самостоятельно. Может быть, у вас даже и лучше получится. Да здравствует революция, до свидания.